Всем добрый день, меня зовут Альберт, это видео отзыв по работе Олега гузвена вот. Я очень долго страдал с проблемами спины, и никак не мог их решить, и, честно говоря, насмотревшись страшных историй про мануальщиков, которые ломают людей, и третье-пятое, мне было очень страшно обратиться к вообще какому-то человеку, который будет делать со мной такие, на первый взгляд, очень страшные вещи, но... Несколько месяцев назад проблемы со спиной уже загнали меня в угол, начались проблемы со сном, я не мог нормально работать, и вопрос стал репромисс. Собственно, и в этот момент мне на ютубе попался канал Олега Гудина. Вот, я посмотрел очень много его видео, в том числе и обучающие видео, как он работает с людьми, и я почувствовал доверие к этому человеку и записался на прием. Он очень качественно работает. У меня сначала был общий массаж, который подготовил мое тело. И потом был ряд вправок. <с> некоторые были помягче, <с> некоторые были совсем жесткие. Но результат, результат меня прям удивил, честно. У меня ясно в глазах, пропала какая-либо боль в спине. Прекрасно себя чувствую, комфортно могу двигаться. Огромная-огромная благодарность Олегу. Буду еще приходить к нему и вам советую. Пока-пока.